Вот я сейчас положил ветки, вот такие, в печь. Мокрые. Много. И получил вот такой дым. Красивый. Белый-белый. Ну, сейчас они там подсохнут, загорятся. И будет жар. И дыма почти не будет.